Добрый день! Меня зовут Ваганова Юлия Владимировна, я доктор-ортопед-хирург клиники Институт базальной имплантации. Знаете ли вы, что с помощью рационального протезирования можно решить не только стоматологические, но и костоматологические проблемы? Эстетика напрямую связана с функционалом зубочно-челюстной системы, в которую входят зубы, челюсти, суставы, мягкие ткани лица, и шея, а также мышцы. На данном этапе развития человечество перестало мириться с неизбежностью старения и изменения лица. И в наших руках сейчас множество инструментов для того, чтобы дольше сохранить привлекательность. Ведь что происходит при потере зубов? Снижается высота нижней трети лица, углубляются носогубные складки, опускаются уголочки рта. Губы поджимаются в гармошку, щеки западают, нижняя челюсть выдвигается вперед. Это все придает человеку недовольный и старческий вид. Также, когда мы не видим при улыбке или разговоре у человека слегка выглядывающих резцов, это также крадет у него году молодости. Такая перспектива сейчас не прельщает ни женщин, ни мужчин. Ведь именно здоровый вид и здоровый образ жизни сейчас наконец-то в тренде. В нашу клинику как раз и обращаются с запросом на тотальное преображение и улучшение качества жизни. Ведь именно улучшение качества жизни является нашим приоритетом, а не банальное восстановление зубов. Ждем вас на консультации в Институте базальной имплантации. Желаю вам здоровья, успехов и молодости!